Как на самом деле работают польские агентства по трудоустройству? Разрушаю мифы, связанные опять же с польскими агентствами по трудоустройству. Так что все те из вас, кто заинтересован в данной теме, устраивайтесь поудобнее и поехали. Очень интересная, на мой взгляд, тема, потому что очень много и вопросов мне задают э, на, дан, на данную тематику очень часто ну то есть как бы очень многие люди заблуждаются очень сильно опять же в том, что касается работы польских агентств по трудоустройству ну и хотелось бы разъяснить все это дело вот отдельным выпуском я считаю, что эта тема достойна отдельного выпуска, поэтому начну с самого главного и распространенного мифа по поводу всех этих агентств, которые касаются того, что агентства по трудоустройству берут э, с вашей зарплаты процент с вашей зарплаты процент это самый такой главный распространенный миф и так думают, пожалуй э, ну, не знаю 90% наверное приезжих, приезжих рабочих из Украины, там, из Белоруссии и других стран, приезжих в Польшу Признаюсь честно, я и сам так думал долгое время, но сейчас, так как ну, работаю уже какое-то время координатором в польском агентстве по трудоустройству группа «Прогресс», я успел разобраться в том, что это на самом деле совершенно не так. И Сейчас многие из вас, наверное, сильно удивились, как не так, Сейчас, наверное, перевернется в этом плане ваше мировоззрение, но и хорошо, потому что, наконец-то, вы перестанете заблуждаться в этом плане. Дело в том, что, смотрите, какая ситуация, когда вы приезжаете в Польшу работать на Польское, от Польского, как бы от Польского агентства по трудоустройству, вы приезжаете на самом деле работать на Польское агентство по трудоустройству, а не от Польского агентства. И это на самом деле две больших, очень огромных просто разницы. Потому что вы устраиваетесь не на работодателя, когда едете в Польшу через агентство, а устраиваетесь непосредственно на агентство. То есть полностью вы работаете на само агентство, понимаете, а не на работодателя. Работодатель заключает договор уже в свою очередь с этим агентством по трудоустройству. И данное агентство арендует Просто-напросто вас, работодателю, как рабочую силу. Ну и работодатель, в свою очередь, платит агентству за данную аренду деньги. Ну, а уже сама агенция, не знаю, как сказать, контора, сама контора по трудоустройству, просто подбираю разные слова, чтобы не было особой тавтологии, к сожалению, не всегда получается, надеюсь, вы меня за это простите. В общем, сама контора по трудоустройству уже платит, соответственно, вам деньги. В общем, как это происходит? Работодатель платит, допустим, вот, опять же, возьмем такие распространенную работу в последнее время, которую я часто предлагаю, как работа на рыбных заводах, на произ... работа на предприятиях по производству. Рыбной продукции, если говорить более официальным языком. Там вот работодатель платит, например, агентству в час за каждого рабочего. Выходит там 14,30 или 14,5 злотых. Контора, то бишь агентство, берет эти деньги. Ну и вербанит, скажем так, грубо говоря. Что-то отдает налоговой за вас. Какую-то часть берет себе. Ну, а вам с этих денег за вашу работу платит 11 злотых. То есть, получается с таким раскладом, что агентство ничего не берет с вашей зарплаты. Ваша зарплата, ваша ставка на то в час 11 злотых. Потому что работодатель не вам платит этих 14,5 злотых изначально, которые как бы брутто. Он их платит агентству, за то, что агенция предоставляет работодателю вас в виде рабочей силы, либо рабочую силу в виде вас. Вот так вот обстоят дела. Понимаете, ну, то есть вникнули в суть. Вы работаете не на работодателя, вы работаете на агентство, и вам не платит работодатель вообще ничего. Он дает деньги агентству, уже с вами рассчитывается агентство за вашу работу. Вот такой расклад. Ну и складывается, конечно же, логический вопрос этого всего. А для чего это все надо? И для чего надо это работодателю? И ответ до да, безобразия прост. Просто-напросто просто вдумайтесь в ситуацию. Работодателю не нужно думать, где вас поселить. Не нужно оформлять никаких документов, то бишь он снимает с себя тем самым всю бумажную волокиту. То есть вообще снимает в себя всю ответственность за вас и весь головняк. Все это берет на себя агентство, ну и за это работодатель платит данному агентству. Вот такая система, дорогие друзья. И система эта работает весьма и весьма неплохо, надо сказать. Этот бизнес поставлен на поток и развивается просто сумасшедшей скоростью. Опять же, на чем в первую очередь играют эти агентства и почему, еще казалось бы, почему не устроится не поехать напрямую? Во-первых, потому что многие работодатели опять же не хотят брать напрямую человека так как это, как я уже говорил, будет у них головняк с, ну, с бумажной волокитой, с тем, где человека данного расселить, там, ответствовать за него, а там может набухается, не вышел на работу, потом где его, ищи-свищи, ну а так весь этот головняк, как я уже говорил, берет на себя агентство. Поэтому нафига работодателю брать вас к себе напрямую. Но ну, даже не это главная причина. Почему так? Почему приезжие, как правило, в основном, в большинстве, едут и устраиваются через агентство по трудоустройству, они а напрямую. Но причина, опять же, до безобразия банальна, это тупо незнание польского языка. Незнание польского языка, и приходится поэтому все делать через агенцию и договариваться, то есть агентство выступает, опять же, Агенция принимает вас на работу посредством координаторов, таких как я, которые знают и польский, и русский, допустим, и украинский, договариваются с вами, вы приезжаете, мы вас расселяем, жилье, как правило, предоставляется бесплатно и устраиваем вас к себе на работу, а потом просто-напросто арендуем работодателю, как опять же арендуем вас в виде рабочей силы, либо рабочую силу в виде вас. Ну и я сам так работал. Нет, <с> бывают еще такие случаи, меня купили, меня купил работодатель, выкупил сразу агентство. Бывает тоже частенько, что работодатель выкупает и уже устраивает на себя. Не частенько, это бывает реже, но бывает. То есть платит большую сумму сразу, там, например, 800-3000 злотых за одного работника и устраивает этого работника, уже работать на себя. Напрямую Есть работодатели, которые заинтересованы и в этом. Но лучше, чем платить постоянно какую-то сумму агенции, устроил на себя, да и все. Ну в большинстве случаев работодателям выгодно сотрудничать в таком вот плане с польскими конторами по трудоустройству. Как тут быть в этой ситуации... Понятно, что не хотелось бы, хотелось бы работать напрямую на работодателя и нафига там работать на какое-то агентство, которое там тебе что-то платит. Ну, ну, если так вдуматься, я считаю, что в работе именно на агентство очень много плюсов. Когда вы работаете на э, польскую контору по трудоустройству они а напрямую на работодателя, то у вас есть какая-то гарантия и надежность в том плане, что если вы приедете, когда вы приезжаете на работу, вас, во-первых, сопроводят до места работы, все объяснят, покажут, расселят, э переведут где надо, что, помогут там телефон подключить и все остальное. Там, то есть прокоординируют ваш приезд до места работы, до места жилья. Э -э ну, то есть в этом заключается вся работа агенции чтобы вы не потерялись в Польше те люди, которые едут с нулевым знанием языка или с минимальным Поэтому, и если там не подойдете вы чем-то опять же работодателю агентство вас не бросает, а продолжает искать вам другую работу и в этом еще огромный один плюс трудоустройство через польские агентство ну что ж, друзья, надеюсь, что я разъяснил многие вопросы для вас в этом видеоролике если какие-то новые вопросы возникли по ходу его просмотра, обязательно задавайте их в комментариях под видео и не забывайте про лайкать чужие понравившиеся вам вопросы, чтобы я знал, на какие вопросы отвечать в своих будущих видеороликах из плейлиста Антух отвечает. Также настоятельно рекомендую вам подписаться на мою рассылку в Телеграме. Ссылку на Телеграм к слову вы найдете в описании к этому видео, как и ссылку на мои группы в Одноклассниках и ВКонтакте. Ну и также пояснительное видео, с которым я предлагаю вам совместное сотрудничество в Телеграме. Данное видео обязательно посмотрите, если еще не видели. Оно появится в конце этого ролика в нижнем правом углу вашего экрана. Также хочу напомнить, в чем уникальность еще подписки в Telegram, так как в Телеграме я буду выкладывать в первую очередь самые свежие вакансии в Польше, также и свои видео их еще не будет в свободном доступе ни в соцсетях, ни на ютубе, но в телеграме уже будет ну и еще такой немаловажный момент, как то, что в телеграме будут вообще видосы уникальные, которые никогда не появятся в свободном доступе, видосы и материалы на тему трудоустройства в Польше поэтому, опять же говорю, советую подписываться вот, видос в котором я предлагаю вам работать со мной в телеграме Уже появился в нижнем правом углу вашего экрана Ссылка, то бишь кружок с моей фотографией Нажав на который вы сможете подписаться на мой канал Появилась уже в правом верхнем углу вашего экрана Не забывайте ставить лайки, либо дизлайки под этим видео В зависимости от того, понравилось ли вам оно До скорых встреч, друзья Пока